Если вы правильно видите, это приносит своего рода дисциплину. Главное, чтобы человек внутри был абсолютно пуст в то время, как слушает. Абсолютно пуст в то время, как смотрит. Абсолютно пуст в то время, как касается. Без всякого предубеждения, оставаясь непредвзятым. Без всякого пристрастия, даже самого тонкого потому что любое пристрастие разрушает истину. Без малейшего пристрастия, допуская истину такой, какая она есть, ни к чему ее не принуждая, но просто допуская ее, какой бы она ни была. Вот аскетическая жизнь религиозного человека. Вот истинный аскетизм. Позволить истине сказать свое слово – ни в чем ее не нарушая, никак не окрашивая, никуда не пытаясь направлять, не стремясь так или иначе положить в рамки своих убеждений. Когда истине позволено быть головой и новой, оставаться самой собой, у вас возникает глубокая дисциплина, религиозное послушание. У вас возникает великий порядок. Тогда вы больше не хаос. Впервые у вас начинает формироваться центр тяжести, гравитационное ядро. Потому что истина, будучи познанной, мгновенно становится вашей истиной. Истина, будучи познанной, познанной такой, какая она есть, мгновенно вас трансформирует. Вы не прежний человек. Само это видение, сама эта ясность, само это опытное переживание истины приносит внезапную мутацию. Эта революция и есть подлинная религия.